Привет, дорогие друзья! А сегодня у нас спонсорское видео. Сегодня мы разберем песню из кинофильма «Мимино» «Чито Гурито, Чито Марголито» Композитор Гео Кончелли. Вот интересно, что сам композитор эту песню, мягко говоря, недолюбливал и называл ее не музыкой и другими русскими народными эпитетами, потому что в те годы она звучала буквально из каждого утюга. Вот так сегодня вот эту вот не музыку мы и разберем. Ну, поехали. Так, вступление, оно же припев. Да? Я взял за основу тональность Фадис минор, потому что в фильме прозвучала песня именно в Фадис миноре. Да? Буба Кикабидзе ее спел. Вот, давайте тогда сразу с нее и начнем с припеву. Да? фа значит... Диезы у нас фа диез, до диез и соль диез. Вот у нас он как раз фа диез. Чито грито. Медленно. Фа до, фа до, фа. Я соль фа ми, фа до и си. Это у нас чито грито, чито маргарито, да. Маргариту, да? Все знают ее как Маргарита, конечно. Вот. Еще раз. Фа, до, фа, до, фа, ля, соль, фа, ми, фа, до, си. Интересный, да, ход? Ну, понятно. Кавказская гармония, грузинская, скажем так. Седьмая ми, минорная. То есть, фа, дес, минория ми, минор. Так. Вторые струны. Ля. До, дес. лучше брать целиком аккорд теперь как играю вот эту штуку да а давайте так бряцани можно использовать триоли то есть этот ритм мы можем использовать сразу на бряцании. а можно просто пунктирный ритм То есть то, что вам ближе, и то, что вы хотите услышать сами от себя, используйте так Теперь по поводу вот этого ми минора. Я играю так. Значит, играю ми... или нотку си, а потом два пальца. Первый и второй у нас две струны, а большой палец отвечает третью струну. То есть мы имитируем вот этот ритм. Не, не двумя пальцами, да, а как бы пара большой, пара большой. Потренируйтесь отдельно. Я, в принципе, везде одинаково играл Это аккорд. Можно, конечно, его и на Ну так, мне кажется, будет она более похожа на то, что звучало в оригинале, да. Тем более грузинский национальный инструмент пандури, он тоже трехструнный. Я думаю совершенно очевидно, что нужно его сыграть на балалайке. Так, поехали дальше. Куплет. Вот слова не знаю, извините, пожалуйста. Ля ля ля И ответ я сделал на второй струне. Си си си соль сол, соль диез извините и до до до си си ля, до ре, ми. ход в миноре часто использующийся ну и не только в грузинском языке вообще да хочется прийти именно в фа диез, в тонику да? до диез ре диез, ми диез фа то есть я играл полным аккордом ну покажу как можно упростить так вторые струны Два варианта. Секстами можно сыграть до, си, ля. до, до, до си, ля. да. А можно на ноте до оставить пачок палец. То есть, что вам ближе, то и используйте. Дальше. Можно оставить также на ре. Либо я играл секстами, играю, то, что получается, параллельными секстами играете. Да, потом мидиес за вторым разом. И приходим в фадиес. И опять. Повтор, да, пошел. Вот, по поводу, это у нас с диез 7 то есть доминанта. Ду диез сеп, мажор. Эм, Сольдис Си Додис, если так неудобно, можно играть либо так, либо так, так мы септиму здесь ставим. Си, и... потом мидис и Фа. Кстати, то грито, а там в оригинале Гвори, то иногда пишут. Так что у нас для окончания. Значит, мы сыграли. Поиграли несколько раз, и в конце тот же самый ход: и, со, и фа -диез. Вот, собственно, и все. Песенка, в принципе-то, несложная. Может быть, поэтому он ее музы... не музыкой называл, да, Гейкончелли? Или поэтому недолюбливал. Хотя, западает она, и можно петь ее целый день или на свистке. Так что, э, песня известная. Фадес минор – это то, что в фильме прозвучало. Включайте фильм, берите балалайку, Сначала посмотрите мой разбор, а потом выучите и вместе с фильмом, вместе с Кикабидзе можете ее играть. Вот, на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Лайки, балалайки, конечно же. Переходите в группу Руки Игры на балайки пишите мне на почту, если лично хотите со мной позаниматься. На этом пока все. До скорых встреч. Пока!